Добрый день, я нахожусь в салоне Альтера. Мы приобрели автомобиль Золото 600, Золото, да, я салоне очень понравилось. Очень отзывчивая. Менеджеры, ребята. Особенно нам понравился наш менеджер Вадим. И оставлю знак 5.